Давайте вспомним, когда вам однажды не отдавали деньги, которые вы однажды, в свою очередь, давали взаймы. Или же, наоборот, может быть, кому-то вы должны и никак с вас не могут получить ту одолжимую сумму. Друзья, вот именно об этом, о договорах займах, если говорить официально, мы сегодня и будем говорить в нашей полезной консультации. Тема для всех актуальная, тема животрепещущая, как вернуть свои, те, с которыми, казалось бы, в самом начале уже попрощались. Свои кровные, да, действительно. Когда вам последний раз вернули деньги? Вот я предлагаю вот так переформулировать вопрос. Мне вот как-то да. не припомню, А может говоря. быть, кто-то не может до сих пор выбить из кого-то, из близких, даже родственников, случаются разные ситуации. Вот что делать? Ту сумму, которую одолжили. Вот, вот, вот расскажите вашу историю сегодня. Друзья, да, мы работаем в прямом эфире 635-85-72, наш телефон. Польза собака.топспб.тв нам можно также писать. Ну и о договорах займа, о том, что это вообще такое, чем он отличается от расписки, в каких случаях стоит, а в каких, может быть, не стоит его заключать, говорить мы сегодня будем с нашим экспертом, финансовым экспертом, Елена Феоктистова. Еленочка, доброе утро. Доброе утро, Лена. Здравствуйте. Итак, я, когда мы вообще с Дариной когда готовились к сегодняшней нашей встрече, я вспомнил, что я никогда ни разу, понятно, что я когда-то одалживал кому-то деньги и иногда брал взаймы, но тем не менее я никогда не составлял даже вот этих вот рукописных расписок на клочках бумаги, чтобы себя как-то застраховать. Или застраховать того человека, которого беру. Вот насколько сегодня это в чести, насколько сегодня это актуально и насколько это эта бумага, написанная от руки, имеет какую-то юридическую ценность. Юридическую условенность она имеет э, очень большую. Угу. А, расписка по своей природе является частью договора займа. М -м, договор займа, он содержит основные условия. А расписка дает факт подтверждения, что этот договор займ был заключен. Дело в том, что по закону считается договор заключенным только с того момента, когда вы реально получили деньги. И, соответственно, если вам деньги не передали, то есть вы подписали договор угу. займа, но факта передачи так и не наступило, то взаимодавец не имеет права, требовать от вас возврата и вот эта расписка как раз подтверждает о том что договор займа фактически был заключен очень часто у нас э, так скажем в повседневной жизни никто не бежит к юристу подписывать договоры да. все ограничиваются просто распиской но в данной ситуации это тоже достаточно для того чтобы в суде отстаивать свои интересы э, стоит просто предусмотреть все условия в ней то есть получается так что много людей нечестных так скажем на руку кто может э, попросить расписку мол я я, например, дал деньги, а взяв эту расписку, эти деньги и даже не передав в пользование. К... В вот здесь вот очень важный момент. Если вы даете расписку, не давайте ее, если вам деньги реально не передали. То есть Дайте... это должно быть из рук То в руки, вот что называется. Совершенно верно. Совершенно верно. Да, что когда uh -huh. сам займодавец снял уже деньги, стоит с деньгами, только uh -huh. после этого выдайте ему расписку и заберите деньги. В противном случае вам сложно будет доказать о том, что вы деньги не получали, потому что у него будет на руках документ а как выглядит договор займа мы же можем составить его самостоятельно совершенно верно вот И... давайте просто по пунктам потому что наверняка кто то у кого то недавно попросил а мы не знаем как себя застраховать даже если берут тысячи рублей просто для многих 500 тысяч рублей это очень большие деньги ну вот как раз-таки о форме. А, устно, если договор займа менее чем 1000 рублей, дога... закон разрешает подпис... не подписывать документы для и же? не оформлять. Достаточно даже ссылаться на свидетельские показания. Но если сумма займа менее тысячи рублей, то есть тысяча рублей это минимальная, скажем, так, совершенно сумма... верно, да. Вот, например, я прошу а если... в долг у Дарины полторы тысячи рублей. Вот что мы должны друг с другом составить? Потому что, что Дарина мне не доверяет, что я как бы Дарине тоже не очень. Мы Поэтому... знакомы, ты не очень. И знакомы не так давно. Да, вот давайте представим такую ситуацию. Вот что мы должны, какой договорчик вот от руки mm -hmm. составить правильно, чтобы потом, если что, у меня или у тебя мы в суде как разобрались без крови. Да. А, значит, если сумма займа превышает тысячу рублей, то да, должна быть письменная форма договора. Вы должны указать сумму, которую mm -hmm. вы передаете. А, обязательно факт подтверждения, что деньги были переданы и получены, это является основным ключевым а как моментом. Этот факт зафиксировать. А, если в договоре мы говорим, то можно просто написать, что настоящий договор является актом премиума передачи денежных средств. Uh -huh. И заемщик подтверждает, что он получил от взаимодавца денежные средства в соответствии там, с суммой договора в полном объеме и в надлежащие сроки. Угу. Паспортные данные мы Обязательно. Указываем. Паспортные данные в полном объеме угу. мы должны указать взаимодавца и заемщика, а также э, желательно указать и место рождения и дату рождения угу. э, заимодавца и заемщика. То есть Адрес паспортные данные я, грубо говоря, такой-то, такой-то беру э, в долг или наоборот, там, Дарина, а, даю вз, взаймы угу. человеку с паспортными данными такими-то, такими-то. Угу. Вот тут мы подходим тоже к такому важному пункту, как срок. На какой срок я планирую отдать, например, эти деньги либо через неделю, либо через месяц, либо я беру на полгода. Вот здесь есть какие нюансы? Вам лучше, раз вы являетесь заемщиком, а говорить тот срок, который для вас максимально комфортен. Не стоит обещать. Не стоит говорить о том, что я тебе отдам через неделю, хотя вы реально понимаете, что зарплата у вас будет только через месяц. Угу. Лучше скажите о том, что я отдам вам через месяц, но вы выполните это обещание, угу. чем говорить о том, что я кровь из носа... Вы... Но мы это, прошу прощения, вам. прописываем. Вот здесь, вот, срок, срок? вот здесь вот нюанс, связанный для заимодавца в первую очередь. Uh -huh. Если срок не указан, то есть закон нас не обязывает конкретно прописывать в договоре между физическими лицами срок займа. То есть может быть до востребования? Совершенно верно. И э, заемщик и заимодавец должны понимать, что как только такое требование по поступило, деньги должны быть верны, возвращены в течение 30 календарных дней. Uh -huh. И срок возврата получается, ну, 1 апреля вы попросили... Uh -huh. 1 мая, 31 30... апреля. По... Не то, что судя по своему опыту, 1 апреля лучше ничего не просить. Никому не И давайте. Никому ничего не давать. Да, вот 2 да, пожалуйста, там 30 марта, ради бога. 27 марта в День театра тоже не надо. Но вот 1 апреля никому ничего. Вот лучше, да, обойтись без денег. Хорошо, но вот по поводу минимальной суммы мы поняли. А максимальная сумма существует какая-то? Между физическими лицами, конечно, нет. Это здесь вопрос доверия. То есть даже 100 тысяч кто-то кому-то пришел, попросил, можно также руками Написано, и соскавит. миллионы дают люди друг другу да, особенно если это близкие родственники или есть какие-то другие взаимоотношения у людей. Uh -huh. а, ограни... а, Ограничения по, так скажем, лимитированию денежных средств возможны в кредитных организациях, когда уже кредитная организация смотрит на вашу платежеспособность. Вот здесь uh -huh. они могут устанавливать, что способны вы потянуть такой-то платеж или не способны. Uh -huh. Способны вы рассчитаться с этой суммой или нет. Ну, это стандартная процедура, наверное, любого банка, а, когда мы делаем кредит, верно, да. и, ботеку, так да. далее, и так далее, да. и так далее. Совершенно. Вот коснулись отношений родственных, да, вы сказали... Вот каким образом, давайте о психологическом аспекте этого вопроса поговорим. Да. Каким образом давать близкому родственнику в долг? Как Хорошо, давай. Распуск? Да, да я, я очень хороший вопрос. Предлагаю Стоит представить такую делать? ситуацию, когда внук бабушки приходит и говорит: "Бабуль, ну мне нужно 50 тысяч там, ну там, ну на что-то хорошее, на приставку, например, да? 50 тысяч он занимает. Он уже совершеннолетний человек, у него есть паспорт, ему уже было 18 лет. Стыдно вот он. За... Да. Во-первых, стыдно должно быть потом. А, Во-вторых, бабуля тоже может да. не согласиться. Это очень мудрые бабули, кто не дает большие суммы своим внукам. Они тоже молодцы, вот я поддерживаю таких бабуль. И все-таки, почему задаем такой вопрос? Здесь входят в силу родственные отношения. Не хочется ссориться, не хочется э, проявлять очевидное недоверие. А ну-ка давай-ка внучек сейчас расписочку, ты мне напишешь, да? Как так вот бабушка подумает, я скажу близкому родному внуку, который не приходил последние полтора месяца, не увещал бабушку, да? Вот как вот быть так? Мне кажется, в этой ситуации ошибкой считается сразу же, что я расписка или договор займа будет э, камнем преткновения. Наоборот, его отсутствие может таковым стать. Да. А когда у нас есть документ, который говорит о том, что э, я дала тебе эти деньги в долг, Mm -hmm. и, пожалуйста, их верни, это обязывает и внука, или там, детей. Вообще, если говорить о займах между родителями и детьми, это такая животрепещущая тема, mm -hmm. что родители думают, что дети обязательно им отдадут, а дети думают, что это была такая материальная помощь молодой семье. То есть они это думают попозже, -по когда... Mm -hmm. но ну, это же все-таки mm -hmm. родители, уже да, а, взяли, да, что да, да. возвращать. А вот здесь как раз-таки и возникают конфликты, потому что всем сторонам сложно об этом говорить вслух, у всех есть недопонимание, и э, все ожидают, что какая-то из сторон начнет действовать. И обе молчат, и в итоге э, негатив копится. Стоит этого избегать И договор займа как раз прекрасный Или даже элементарная расписка Пускай она не будет содержать всех подробных там, паспортных данных Вы скорее всего не пойдете судиться с близкими родственниками но Почему это не бы... пойдем? Может быть и пойдем Я не к тому, что я вот такой скандальный человек Но иногда, ну как, ну, ну человек занял Я не знаю, там может быть 100-200 тысяч да? Как это пойти не судиться? -то? Ну родного сына Ну то есть и, и с родителями, и с, и с мужем, и с бабушкой ну, понимаете, моя Заключаем. позиция да, да, моя позиция, да и с родителями, и тем более там с мужьями, с женами, э, с детьми обязательно заключать, с братьями, с сестрами, с тетями, дядями. Почему? Mm -hmm. Потому что это, во-первых, у... обезопасит ваши родственные отношения, да. вы не будете друг на друга смотреть и подспудно считать, а вы он поехал в суде отдыхать. А до суда-то может как раз-таки не дойти, когда эта бумага будет. В том-то и дело. Когда будет бумага, уже подтверждающая сроки возврата, все стороны знают о том, какую ситуацию ожидать. Никто не пойдет судиться друг с другом. Скорее всего, возврат будет осуществлен вовремя. А были ли у вас какие-то опыты судебных разбирательств вот, подобного рода? У меня был даже... Ну, судебные разбирательства, безусловно, были, связанные с займами между родственников. Но один из случаев, который мне заполнился в моей юридической практике, в том числе, девушка с молодым человеком планировали расписаться. У них да. была уже помолвка, было подано заявление в ЗАГС. Ну, и, он попросил, и он попросил помочь ему с деньгами, у него там что-то не ладилось с работой, mm -hmm. и она дала ему 3000 долларов в долг. Mm. Через полгода почему-то свадьба расстроилась, а, расписку есть... она не взяла, и деньги Ой. она назад не получила То Ой. есть он обманул? По факту да, но формально даже мы не сможем сейчас с вами э, догадаться, а действительно ли э, у него было целью обмануть Потому что изначально они уже к тому моменту долго были вместе, пять лет А по мало. суду это потом в результате решается как-то вот с умыслом или без умысла, да? Нет, здесь э, э, а вопрос не мошенничества, это уже будет, да, это считаться У -у -у. в уголовное разбирательство, это не а -а -а. наша оценка. Но то есть а, это нет. может дойти и до уголовного разбирательства, когда человек вот так вот берет деньги. Если это был умысел, и если это неоднократно, то да, можно попробовать написать заявление. Ну, а в как он, он хотел жениться на конкретном человеке, взял в долг 3000 долларов, вот, кормил человека. обещаниями, что вот она Фурштадская или там что-то, там, английская набережная, <laughs> не знаю, там где-то в Петергофе что-то. вот. А потом раз и пропал. Хорошо, что на берегу произошла так называемой этой ситуации. Незапачканный причем... паспорт остался у девчонки. <связь> ну, они причем очень давно уже были вместе, они уже были к тому моменту пять лет вместе. <связь> То есть здесь, понимаете, сложно судить, <связь> что произошло, камнем приконания. Возможно, просто отношения расстроились, а <связь> он из обиды решил не вернуть. Вот просто Обязался, из обиды. Ничего себе. Долларов. Ну да, в таком случае, конечно, уже вернуть эти деньги, видимо, Да, не представляете, возможной. Потому сколько, что никак, ничего, да? у нее не было, к сожалению, письменных доказательств. Более того, мы пытались проанализировать договор займа, можно заключить разными способами, путем подписания одного документа или путем обмена документов. Угу. И мы пытались проанализировать и ее почтовую переписку, и СМС-ки, но, к сожалению, молодой человек был очень мудр и нигде не признавал о том, что я тебе должен, там, 3000, и, да, а я он был, он он ждал, что 30, ничего не брал. А просто. он даже вообще не касался этой темы. Он старался, когда она говорила о том, что ну вот ты мне верни, мне деньги нужны, uh -huh. не понимаю о чем-то не понимаю, о чем ты. Вот это да. А вот вы сказали, что она ему 3000 долларов дала в долг. Валюта имеет в данном случае значение? Ну По правилу у нас должны расчеты производиться в рублях, но на самом деле не существует такой судебной практики, где бы людям отказывали во взыскании валютных средств. Дело в том, что у нас не запрещено владение валютой и, соответственно, при соблюдении правил закона можно передавать и возвращать денежные средства в валюте. То есть, грубо говоря, если я прошу у Дарины 100 долларов, и мы это как-то вот документально фиксируем, мы так в этой расписке и э, указываем 100 там долларов США. Да, э, по факту, да, вы можете указать эквивалент, о том, что возврат может осуществляться в рублях, в сумме по сумме эквивалентной текущему курсу, по текущему например. курсу, да, uh -huh. или не ниже какого-то курса. Uh -huh. или а не если выше не указать, курса, например, вот такой вопрос возникает. Тогда будет считаться по э, курсу, который существует на дату возврата. Uh -huh. Uh -huh. Да, тут, тут можно вообще как удачно вложиться, знаете ли, так и наоборот. Да. Скажите, а бывают ли ситуации, в которых договор займа может быть недействителен? Ну, так скажем, о, оспаривание его безденежье. Такое понятие существует. То есть не то, что он будет прям недействительным, когда он будет считаться незаключенным, если деньги фактически не были переданы. Угу. Или же не соблюдена форма. Например, займы с юридическим лицом и физическим должны быть исключительно в письменной форме. Тогда да, тогда займ будет признан недействительным и деньги не подлежат возврату, если физическое лицо передала в долг юридическому. Это опять же бывает очень часто случаи между родственниками, когда один владеет компанией, а другой физическое лицо дает в долг, но дает не конкретному физическому лицу, а дает предприятию. И если не оформить это документально, то, к сожалению, это уже деньги сложные конкретные. Да? Не обязательно, Нет. достаточно простой письменной формы. Тоже. Да. Даже достаточно когда простой письменной вот форме. о предприятии, когда вот эти вот... Да, совершенно верно. Друзья, мы призываем звонить вас не только с вопросами, касающиеся этой темы, как правильно дать, как, как взять. Может быть, у кого-то есть история, когда даже имея на руках расписку, вы не могли получить деньги. Вот интересно, по какой причине. Потому что мы сейчас вот все рассказываем, все так гладко, а вот в жизни-то оно зачастую происходит не совсем так, как оно есть на самом деле. Поэтому звоните, рассказывайте 635-85-72, если у кого-то с телефончиком там что-то барахли дома, то по за собака ТВ. а давайте представим такую ситуацию когда на три года например ну на три же года можно составить также расписку да кто-то взял большой сло... да, да на 10 и на 15 на 10. лет человек пропадает я не знаю уезжает за границу уезжает за границу на пмж а мы вот с рукописной вот такой вот расписочкой остаемся здесь в российской федерации вот как бы как быть вот в таком случае? В любом случае стоит предпринимать действия по урегулированию споров в досудебном порядке. То есть вы извинаете uh -huh. последнее место жительства. Вы uh -huh. не обязаны знать текущее место жительства должника. Uh -huh. Направляете туда претензию и просьбу вернуть денежные средства. По Через что? Вот Куда мы должны обратиться, чтобы uh -huh. понимать, куда обратить свою претензию? Uh -huh. На, ну, достаточно почтой России отправить с, с подписью То есть когда мы даем, грубо говоря, деньги в долг, мы должны знать хотя бы где физически человек проживает его знать точный адрес. И да? указать этот адрес, да, в расписку. Если мы не знаем, например я вот, например, не знаю, где живет Дарина. Да, Дарина тоже не знаю Тут Район, как бы, города понятен, да, но вот где конкретно нет. Я почему придираюсь? Потому что в результате, оказывается, вот эти вот мелочи, они очень важны. Вот, вот, то есть нужно обязательно знать адрес Нет, этого человека? Да. Э, как минимум, если вы не указали его в расписке, то хотя бы э, попробовать. Здесь уже шансы, конечно, в суде будут невелики, не, не mm -hmm. потому mm -hmm. что суд также будет говорить вам о том, что для того, чтобы рассматривать судебное дело и для того, чтобы подать иск, вы обязаны указать место жительства непосредственно mm -hmm. должника. То есть если человек сменил mm -hmm. место жительства... И, ну, здесь получается, что нужно предпринимать действия вначале по розыску, а потом уже обращаться... А, в прав... холовянная голова... Правильно, когда мы пишем паспортные данные, мы же пишем еще и место проживания, хотя бы, не профи... прописи... бы регистрация. Да. прописка. Не всегда прописка. достаточно если фактическое место проживания. Вот если у вас падает. хотя бы указана регистрация да. по паспорту, этого да. уже будет достаточно. Уже достаточно. Да. Даже вы... по месту регистрации можно прислать уведомление по Совершенно России. верно. И даже если человек там не появляется, да. и вам письмо это вернулось, это достаточное основание для того, чтобы обращаться в суд. В суд. И mm -hmm. уже в суде вы, когда одержите победу, если других там пороков документов не обнаружится, приставы будут предпринимать действия по розыску вашего должника. Вы знаете, милые дамы, я вот, мы общаемся с вами уже 25 минут, и если в самом начале нашей беседы у меня было ощущение, что ну, дать в долг можно ну, достаточно легко, мне, правда, нет денег, что давать, но с другой стороны, сейчас я уже понимаю, что вот просто так одалживать кому-то не хочется. Вообще. Ну, ну, кроме тебя, и кроме вас. Хорошо. Ну, вот, кстати, если действительно денег нет, вот, условно говоря, объектом договора займа могут быть не только финансовые средства, это ведь могут быть какие-то вещи. Да. Можно передавать так называемые вещи, определенные родовыми признаками. Это, например, крупа, зерно, вот как такой основной пример. Крупой можно отдать? Например. Слушайте, мы продолжим эту тему, у нас просто два звонка висит. 635, 85, 72 Алло, как вас зовут? Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Алло, доброе утро. Доброе, доброе. здравствуйте. да. Я хочу поделиться с вами своим опытом. Давайте да, в этом интересно. деле. Да. Как в вас зовут? Только? Приятельская чита попросила у нас деньги в долг. Так. Они там занимались бизнесом, но неважно. Да. Мы им дали 900 долларов так. на полгода. Проходит полгода, просят перенести срок возврата. Mm. Хорошо, mm -hmm. разрешаем. Потом снова, в общем, дважды мы им срок этот оттягивали так. возврата, приносит вместо 900 600. Хм. Как? Вы же брали у нас 900. Угу. Ой, а у нас я... больше нету. Нет, нет, нет, не так. А это принесла, принесла жена мужа, который отдал а, да. жалость. Она, ой, постаренно. ой, а мне Рома сказал, что 600. Угу. Звони Роме. Звонит своему мужу, она. он уже был на тот момент в Тюмени. Ну, неважно. О, Да, да, да. Значит, берет трубку он, берет муж мой трубку, тоже, который давал ему деньги. Говорит, Рома, ты же брал у меня 900. Да, где 300 баксов, Роман? Так, где еще 300? Да. Ой, старик, ты знаешь что? Я не сказал Ленке, что я брал у тебя 900. Понимаете? Вот. Ну, слава богу, все-таки они решили на проводе этот вопрос, mm -hmm. и потом еще они принесли 300 долларов. Вот почему? Вот обязательно записку, просто на клочке бумаги, но mm -hmm. записку. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо. Как вас зовут, вот. вы не представились. Да. Всего доброго. Всего доброго, так вас зовут. Хорошо, спасибо вам большое. Очень хороший опыт, причем же ведь это не единичное, и мы наверняка попадали да, сами в подобные верно. ситуации, когда брали одно, а там что-то семья договорилась, там муж что-то заначал эти 300 долларов, на что он их потратил, неизвестно, не говорят, и потом возникают проблемы. Два раза а а срок двигали, 900 долларов, извините меня, эти, а 9, 54 тысячи рублей на сегодняшний день, извините, можно сколько купить Да. еды. Угу. Да. Ну, месячная зарплата большинства на сегодняшний день. Конечно, да. Двухмесячный таксист 25 в среднем Давайте еще один звонок примем. Давайте попробуем. Давайте, может быть, сначала на рекламу, да? Я перед рекламой хотел сказать, что, посмотрите, вот очень хорошую. Мы же, помимо того, что, мало того, что получаем полезную от вас сегодня информацию, мы же еще и терминологию от вас хорошую получаем. Вот взаимодавец, да? Взаимодавец, мужчина, взаимодавка, соответственно, женщина. Друзья, 635-85-72, мы продолжим наш интересный финансовый разговор сразу после короткой рекламы. Поехали. Для того, чтобы получать максимум удовольствия от жизни, важно не только заниматься любимым делом, как это делаем мы, но и уметь грамотно распоряжаться своими финансами. Ну а для того, чтобы их каким-то образом контролировать, важно планировать свои расходы, ну и по возможности постараться не связываться с долгами. Хотя это, к сожалению, наверное, у большинства из нас не получается так или иначе. Или мы берем в долг, или, может быть, нам приходится давать в долг. Вот о том, как делать это правильно, говорим сегодня с нашей гостью, юристом, финансовым экспертом Еленой Феоктистовой. Елена, еще раз доброе утро. Доброе. Ну, во-первых, вам звонят, и это приятно. 635-85-79 Давай, я напоминаю, работаем в прямом эфире. Давайте примем звонок. Давай сюда. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Зовут меня Тамара Александровна. Тамара Александровна, мы слушаем вас, да? Мне уже за 80 лет я имела глупость отложить 150 тысяч своему знакомому, молодому на покупку квартиры. Так. Пошла в Сбербанк, закрыла лицевой счет, депозит. Отдала, ну, взяла расписку. Правда там номеров паспорта не было, ему было некогда уже их угу, искать. Угу. А, адреса все есть. И теперь это было на пять месяцев он взял. Уже угу. прошло год и 10 месяцев. Он так. отдает, но отдает частями. Осталось еще 33 тысячи. Ну, меня слушайте, поинтерес... не такая уж и плохая ситуация, Тамарочка Александровна. Да нет, приказ... меня да. не это интересует. Как я хочу его просто пугаю каждый раз. Я а хочу, чем вы его пугаете, буду... Тамара Александровна? Я хочу узнать, так. будут какие проценты положено взыскивать с должником за несвоевременный возврат долга. Хороший вот в таких вопрос. вот ситуа... Очень хороший. Очень и провод, когда нет номеров спасибо. паспортов, это тоже хороший такой Ну, э, Здесь следующее. Если он не отрицает э, то, что он взял в долг, э, даже уже и от, отдает, уже, уже, уже есть, да, уже есть действие. Это не самая плохая ситуация, mm -hmm. и даже отсутствие паспортов в расписке, так называемый порог в расписке mm -hmm. имеется, э, уже будет плюсом для Тамары Александровны. Mm -hmm. э, важно. Э, Тамара Александровна, вы имеете право получить проценты за пользованиями этими 150 тысячами рублей даже если это не было расписано 10 процентов годовых ей полагается на сегодняшний момент за пользование этими деньгами со стороны молодого человека это такой тариф это государственный тариф? да есть просто в законе есть такое правило о том что займы все являются по умолчанию процентными да что вы беспроцентным является займ только который составляет сумму максимум 5000 тысяч рублей если между физическими лицами а, займ был выдан на сумму более чем 5000 рублей, он автоматически становится... считается процентом. То есть получается, Тамара Александровна может сделать себе за годик 10 годовых. Вот да? А, да. То есть она может и на ту сумму, которую частями уже вернули. Да, она соответственно, процент. ну вот 150 тысяч он, да. э, он у нее взял. Да. Предположим, ну возьмем, округлим, да, он ей возвращает по 10 тысяч рублей. Угу. И э, первый месяц на 150 тысяч начисляется 10 годовых, потом на 140 тысяч 10 годовых, потом на 130, и так 10 годовых будет начисляться с момента получения до даты возврата. Вот. Взят то есть сейчас Тамаришке Александровне мы что советуем и рекомендуем? Куда? Я думаю, что ну, как минимум обратиться э, за помощью к юристу, чтобы он так. ей помог составить исковое заявление, что обратиться вещами, совершенно да. верно. И обратиться в суд. Если молодой человек идет на контакт, то как минимум попросить у него процентную ставку добровольно эту оплатить. Вот это сюрприз. А, а может быть будет? мы порекомендуем сначала заговорить о процентной ставочке, чтобы не доводить дело? Может быть, он, он же возвращает периодически, да, он же возвращает, может быть, он охотно mm -hmm. на это пойдет. Он же тоже взрослый человек, понимает. Хотя, возможно, когда эти деньги брал на то и рассчитывал, что без процентов. Потому что в банке бы ему эту сумму, естественно, она бы вышла бы ему там, около 200. А, на сегодняшний момент существует ограничение процентной ставки да. среди кредитных организаций. И Банк России ежеквартально выставляет процентные ставки по видам кредитов, как они могут быть процентованы. Uh -huh. То есть, например, если мы обратимся в кредитную организацию на займ по автомобилям с пробегом uh -huh. до тысячи километров, то процентная ставка по такому кредиту не должна пренижать 21% годовых. Если мы обращаемся в микрофинансовую э, организацию, э, например, по займам э, потребительским, то процент, с, с обеспечением в виде залога, то процентная ставка не должна превышать 88 годовых. Всю эту информацию можно посмотреть страшнее на сайте Банка России. Проценты, даже 88, да, даже 60 процентов. Тут годовых. есть еще страшнее да. и почему а мы Не будем продавать. Да. Давайте, да, как говорили в моем детстве, уходят лавандосы. 635, 85, 72. Принимаем следующий телефонный звонок, Алло, здравствуйте, как? вас зовут алло добрый я день добрый день вас. да да да да слушаем вас меня зовут олег иванович олег иванович ваша история пожалуйста олег и или вопрос подарили племяннику машину угу. так и не денег вернее продали я неправильно сказал ага. значит не денег ни машины а то есть племяннику вы отдали свою машину да или как угу. произошло Продали, продали машину. Продали. А как вы так продали? В денег столб, не взяли? Mm. Нет, или... не взяли. А, а, а, а вы а или... что по частям будет? Да, э... да. да решили, 5. что он будет ежемесячно делать взнос. Ага. На словах решили? Никакие бумаги не... Да, да, да. да А да, рыночная да, стоимость да. на тот момент, когда отдавали ему этот автомобиль, сколько? Сколько? Сто тысяч. Сто тысяч? Да. Сто Сто тысяч. А машину оформили на племянника. На племянника, да. Так, вот не вешайте трубочку, возможно, будут уточняющие. Ну, в данной ситуации я рекомендую, конечно, попробовать поговорить по-человечески и попробовать получить те самые пресловутые документы. Алик Иванович, даже на телевидении позвонил, чего там уже говорить получается, да? Вот если не получается говорить, что делать-то? племяшка такой? А, Во-первых, поднять всю переписку, какая есть. То есть нам ну, нужно сейчас, в настоящий момент, что называется, провести э, такое расследование домашнее угу. и установить, если, если хоть какие-то подтверждающие mm -hmm. документы о том, что э, деньги он эти взял и планировал возвращать. Но переписка ведь не носит никакой юридической силы. Если там будет все существенные условия, то есть факт подтверждения, что я подтверждаю, а что нет. я взял, mm -hmm. э, то ее тоже это... можно предъявить При... в качестве а давайте в данной Олег Иванович, а вот это как-то можно проверить? Вот эта переписка, может быть, смс может быть, в интернете? Или... вот Мне почему-то кажется, что ничего такого не было. Переписки нет, но есть факт нет, постановки нет. машины на учет. Вот. Но это тоже понятно. Все хорошо, Олег Иванович. Смотрите, переписки нет. Договаривались ну, просто на слова... словах, что я день... Причем, смотрите, тут такая двой... двойное дно, да? Мы в... тебе отдаем машину, а потом ты, ты нам, нам, ну, да, в течение какого-то времени, да, ты нам вернешь. Да, к сожалению, если в данной ситуации не, уда... не удастся привлечь родственников старших на... повлиять на племянника, да, uh -huh. то ситуация безвыходная, потому что, когда нет доказательств, uh -huh. то, что факт постановки машины на учет на имя племянника, э, ну, uh -huh. здесь можно говорить о том, что он э, просто ее подарил. Подарили, конечно. Да, можно, конечно, попробовать прийти с этим к юристу, чтобы юрист ознакомился со всеми нюансами дела. Mm -hmm. Возможно, кто-то возьмется и пойдет в суд, и попытается в суде уже доказывать о том, что фактически была купле продажа и деньги за нее должны были передаваться. Mm -hmm. И факт передачи машины, это означает вот факт продажи. То есть вероятность того, что Олег Иванович получит свои 100 тысяч за этот автомобиль, очень... Да, если никаких сомневаюсь. документальных подтверждений нет, то только Там, по Понимаете, дело в том что здесь будет уже судебное разбирательство именно оцениваться, а был ли заключен договор купли-продажи, и на каких условиях он был заключен. Mm -hmm. То есть э, в суде будет даже предметом не факт договора займа, а факт договора купли-продажи. И вот именно его и надо будет доказывать э, в судебном заседании. То есть это как раз тот случай, когда явный пример так называемого, ну я не знаю, как мягче mm -hmm. сказать, родственного обмана. Совершенно верно. Но yeah. не стоит все-таки сидеть сложа руки, mm -hmm. обязательно стоит обратиться за помощью. Да, влияние какое-то искать да. уже от родственников. Да. там. У племянника папа-мама был? Да, вот это вот интересно выяснить. И вот через них, может быть, действовать на племянника. Олег Иванович, мы вам искренне сочувствуем, но вот помочь как-то так вот даже советом сейчас очень сложно. Очень сложно. Может быть, все-таки попытаться договориться. У нас есть еще звонки 635 85 72. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день меня зовут Леонид Львович, и у меня вопрос uh -huh. со стороны заемщика. Я вот занимал определенную сумму uh -huh. у знакомого, и могу ли я, я ее возвращаю вот завтра буквально, и могу ли я постраховаться, то есть я взять с кредитора расписку о том, что я вернул эту сумму в срок. Я имею такое право? Леонид Петрович, вы очень важный вопрос затронули в нашем разговоре. Более того, мы его готовили под финал нашей встречи. Спасибо большое, что вы сейчас тогда его озвучили. Это очень важная история. Когда мы деньги возвращаем, чтобы не было потом претензий. Забыл, амнезия, не знаю. Там, отдал не тому, были. Не, такие тому, с... да, Ты же не мне а потому курсу. А сегодня отдал, а завтра <свят> финансовый кризис там. <свят> ну, спасибо, а обязательно, обязательно нужно взять расписку с кредитора о том, что вы деньги вернули. Угу. Более того, есть не только право это в законе, но даже я своим клиентам всегда рекомендую как обязанность, подтверждение о том, что вы деньги отдали, возьмите. Заберите ту расписку рукописную, которую вы оставляли. Это первое. Возьм, да. возьм, возьмите, у него не было совершенно мотивов. верно, и возьмите акт приема передачи о том, что он деньги от вас получил в полном объеме и претензий к вам ни по сумме возврата, не по сумме процентов, uh -huh. не по сроку возвратов не имеет. То есть у нас должно быть на руках остаться, это наша вот гарантия на 100%, на 120, хотел сказать, на 100% это расписка, которая была дана первично, да, вот так как человек, точно, и наверное. расписка, которую он пишет, что все деньги вернул. Все, иду спать спокойно, обнимаюсь со своими деньгами дальше. Срок, да. Потому да. что если вдруг в расписке было указано о том, что обязуюсь вернуть тебе 1 марта, а фактически возврат произошел, там, предположим, 1 мая, а вы об этом по телефону договорились, но я тебе попозже отдам, да, не вопрос, не проблема, то у взаимодавца... Остается право судиться с вами по взысканию процентов. Из-за нарушения сроков закон также может предъяв... по закону он также может предъявить вам неустойку. Во избежание этого, что все-таки договоренность о переносе сроков у вас была... Пускай он вам напишет о том, что претензий по срокам возврата он не имеет. Uh -huh. Скажите, а случаи мошенничества бывают? Вот, бывали ли в вашей практике такие случаи, когда, например, а, расписку какую-то вот липовую да. придумывали, как-то вот. Да. Просто мы в такой Ваш, стране живем, они, что они ну, это странно представить такую свернуть. ситуацию. Но бывало такое, что вот да, вот, есть вот такие липовые расписки про были Профессиональные, так называемые, есть мошенники. Там э, в данном случае не стоит, э, как я обычно всегда говорю, не стоит доверять людям. Э, которых вы не знаете. То есть в какой-то компании вы пришли познакомиться. Вы, может быть, хорошо знаете хозяев дома, uh -huh. вы, может быть, хорошо знакомы с друзьями друзей, но самого этого человека вы не знаете. И не стоит ему верить о том, что он там работает в какой-то на высокой должности, и вот ему сейчас перекрутиться. Uh -huh. А зачастую именно так людей по большей степени и обманывают на деньги. Это просто, напросто, может быть поддельный паспорт, если мы хорошо не знаем. Поддельные человека. паспорта бывают, mm -hmm. да. А в данной ситуации, ну, что может защитить. Обязательно возьмите этот паспорт, uh -huh. обязательно отксерьте его, возьмите расписку и попытайтесь посудиться. И если э, uh -huh. шансов будут невелики, то хотя бы вы напишите заявление в правоохранительные органы, чтобы не так сладка жизнь была для мошенника. Uh -huh. А вы говорите, мечты сбываются. Не у всех, друзья. 635-85-72. Продолжаем. Алло, как вас зовут? Говорите, мы вас слушаем теперь. Алло. Алло. Здравствуйте, это Ванна да. да, очень приятно. У меня такой вопрос. Uh -huh. Значит, мой зять занял, ну, что не занял, а выступил поручителем, когда в банке давали деньги uh -huh. только по поручительству, 500 тысяч своему, значит, другу. Uh -huh. Теперь друг не отдает эти деньги и высчитывают зарплаты моего зятя эти деньги. Хотя у друга есть, почему у друга не берут деньги? У него же, у жены все переписано, в общем, имущество, на жену. И квартира, и машина, у них такая фирма там есть небольшая, mm. и все это у жены. А он якобы ничего не имеет, с него взять Понятно. нечего. То есть ваш сын выступил поручителем? не да, за поручительство. Да. теперь с него да, считывают. Да, вот Хороший -то, тоже вопрос. Спасибо. Товарища, Спасибо большое. Деньги. Смотрите, да, вот здесь. Ну, так. это, конечно, трагедия нашего 21 века, я считаю, потому что очень много таких людей, и к сожалению, здесь мне сложно помочь. Uh -huh. Зачастую бывает в этих ситуациях, потому что договоры банки составляют крайне жестко, особенно с поручителями. Uh -huh. Шансы бывают одержать победу, когда на моменте взыскания, то есть вообще с точки зрения закона и по договору поручительства поручитель отвечает в равной степени как должник. То есть, по сути, я являюсь со-заемщиком в отношении этого долга. Человек, который, то есть, грубо да. говоря, я практически беру эти да. деньги Да. И вот здесь вот оспорить бывает можно именно на стадии судебного процесса. Посмотреть, а не ущемлялись ли мои права как поручителя, а не было ли изменения условий договора займа. Потому что, если они были и с меня с ними не ознакомили, то я не отвечаю за эти изменения а, потому что это ухудшает мое положение как поручителя в той ситуации когда уже произошла такая ситуация mm -hmm. что я отвечаю за долг который должен реально другой человек обязательно нужно обращаться с иском во взыскании с него тех самых 500 тысяч рублей mm -hmm. и пускай сегодня у него ничего нет в любом случае у него как ничего нет у него там жена работает у него фирма какая-то почему банк тогда так составляет <coughs> договор вот хорошо что вы заговорили про это я вот с сегодняшнего момента вообще не... не я, в принципе, и ни у кого-то не был никогда поручителем, но не буду никогда после сегодняшнего дня. Мне так не надо, мне жить в страхе. потом, мне тюрьма, мне светит, зачем мне это надо? То есть все претензии просто. к поручителю, а то, что они женаты, муж и жена... Как а, известно, вот здесь вот нужно... Я как раз и говорю о том, чтобы да. для того, чтобы запустить вот эту машину исполнительного производства в отношении него и посмотреть, а есть ли у них брачный контракт, а действительно ли у них несовместное имущество. Потому что если имущество совместное, то на доход же. Имеет право Точно и кредитор право, так что банку, который составлял этот договор Просто невыгодно таким образом Из него брать деньги Проще, конечно же, с проучителем У которого Тот, доход очевиден С которого можно списывать там С той же самой зарплаты да? Тот, кто платежеспособен И важно обязательно посмотреть по договору поручительства Ну вдруг, по какой-то случайности У вас там не а, солидарная ответственность Это когда мы вместе отвечаем А субсидиарная Это когда вначале отвечает он И если с него взять не получилось, то буду отвечать я. А вот эта система поручительства, она, например, по сравнению с другими странами, там, не знаю, мы постоянно с оглядкой на Европу, на нашу, там, э, приводим примеры, э, у, у них также это работает или у них немножко по-другому? А, же это странно. это странно. Я поручитель, я, ну, но в результате, получается, я крайний. Вообще это также работает. Смысл именно этого, как раз таки, ну, природа этого mm -hmm. договора как раз и существует, заходя из того, что кредитору не важно, кто будет отвечать. Мне важно, чтобы деньги вернули. Вот если ты обещаешь за него то я к тебе тогда приду. Mm -hmm. И в этом заключается су ну, суть и природа самого договора, и, конечно, она была и в, в Европе и существует. Собственно. Да, совершенно верно. 635-85-72, буквально несколько минут остается до завершения нашей программы. Успеем еще принять один звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Алло, говорите, вы в эфире. Конвесаров Валерий Григорьевич. Валерий Григорьевич, слушаем вас, здравствуйте, да. В 2011 году uh -huh. Я вот через нотариуса дал в долг Вахрушеву, проживающему на улице Турку, uh -huh. 2 миллиона рублей. Oh, так, в 2011 году. Ну, и так. человек отдавать ничего не хочет. А заключали с ним договор какой-то письменный? А, нотариальный. Да. На какой срок заключали? На четыре месяца. На четыре месяца. Так, mm -hmm. хорошо. Спустя 4, там, не знаю, пять месяцев, полгода, вы обращались уже там в суд, вот имея на руках официально ну, Мы организовали совместную фирму Нортальянс. Uh -huh. Потом, ну, на, на его стороне, конечно, замдиректора. директора Uh -huh. Что вы отдайте расписку, а мы вам как-нибудь туда-сюда поможем. И да. сейчас, уже 2017 год. Да, да. прошло уже столько лет, лет. я сейчас опять буду подавать в суд. Так, и ничего не... Вот как не вешайте будет? трубку, да. У него, у него mm -hmm. значит, 7 ангаров есть, который, с которых он получает по 100 тысяч. Так. Вот, продолжаем Каринку. разговор про господина Бахрушева, который взял 2 миллиона рублей в 11 улицы, году. Турку. Так, да, это да, нежные шутки. Что делать? Слушайте, но ну это вообще, это, у меня это же вопрос. А, вы в итоге, судебное заседание состоялось уже, вы сказали, в очередной раз буду подавать. А снова вас... было судебное заседание. Суд сказал вернуть деньги. Это был Фрунбинский район. Сейчас он переехал в Московский район. Так. Там квартира, сейчас не знаю как, но прописан он там. Угу. А, подождите, то есть у вас Только уже есть... Автор. У вас уже есть исполнительный лист на руках? один есть. А, то есть там несколько договоров было. Ну, деньги. Ну, суд на моей стороне. То есть у вас сейчас по сути идет исполнительное производство. Вам идет нужно исполнительное производство. И вам нужно работать с приставами. Вы знаете, да. я. Я вам могу порекомендовать обратиться в налоговую. М Насколько я знаю, сейчас у нас все э Вместе, органы да? Да, на красного yeah, yeah. текстильщика располагаются. Uh -huh, uh -huh. И попросить выписку об открытых э расчетных счетах и вкладах э господина Вахрушева. Uh -huh. И -э с этим исполнительным листом э сделать его нотариальные копии из э из э э с выпиской из налоговой инспекции о том, какие у него расчетные счета и вклады открыты, прийти в банк где у него есть вклад. И э, если вкладов несколько, то пойти в несколько банков. И на основании нотариально заверенного исполнительного листа банки обязаны исполнить этот документ и перечислить деньги. Э, это есть, если есть такие открытые счета. И вот у меня возникает вопрос, вообще это не, не засекреченная информация, или имея подобные документы и решения да. суда, вот как вот в случае а, Валерия Гигурьевича, а, ему должны дать. Да, совершенно верно. Так как у него уже есть исполнительное производство, я, угу. насколько я поняла, уже суд состоялся. Да, да, да решение есть. суда просто переезжает, угу. и в связи с этим по э, системе взыскания судебные приставы переводят исполнительное производство из одного из района в другой. другой. Угу. И э, ему, конечно, нужно опять заняться вот этой бумажной волокитой угу. и прийти на прием к уже приставам московского района. Угу. Но параллельно он может... На сегодняшний момент взять нотариальные копии э, исполнительного листа, получить э, в налоговую информацию и пойти от, на, на открытые счета наложить арест о взыскании денежных средств, чтобы деньги были быстро перечислены в его адрес. Угу. Интересно, сколько же там процентов набежало за это время? Ну, это предмет очередного искового заявления, потому mm -hmm. что если... Данном... То есть да, здесь можно да, рассчитывать да. еще и Да, на... то есть, понимаете, в чем дело? Пока вы не получаете от заемщика, что, от займодавца бумагу о том, что все, протензии не имею, все проценты уплачены вовремя, и срок да. возврата, и займ прекращен, то займодавец имеет право от вас требовать проценты, пока вы не вернете всю сумму займа. Вот до это сегодняшней нашей встречи я, например, не знал, что есть такое, ну, казалось бы, внегласное правило, когда мы берем... Берем под расписку или даем под расписку деньги, оказывается на проценты тот человек, которому задерживают да. а, вот выплату этого. Даже если не задерживают, просто сам факт дал на месяц. Имеешь право? Уже, уже проценты как? Если больше тысяч рублей Ой. сумма займа. Вот какая вилка. да, И, и, и дать-то вроде страшно, да, и не дать как проценты, понимаешь? Вот. Ой, вообще, я, я, я сделал довольно, что. Что займ является беспроцентным, и тогда претензий к вам не будет. А, вот как. Большое спасибо, юрист, финансовый эксперт. Елена Феоксистова была у нас сегодня в гостях. Ну, по-моему, крайне полезная консультация получилась большой да. вам еще раз. Спасибо, друзья. Но, по-моему, с долгами по возможности лучше не связываться. Вот лично я такой. Вот по возможности, да, но как и мне показывает действительность. Ну, вынуждены. Мы, по крайней мере, от себя лично желаем всем тем, кто сегодня нам дозванивался в студию и задавал свои вопросы, разрешая, пробуя разрешать какие-то свои ситуации в результате. Хотим, чтобы вы разрешили все свои финансовые споры с теми людьми, с которыми они возникли. Ну что ж, на этом прощаемся. Да. Конечно, не давайте в долг. Не берите ни у кого денег. Живите на свои. И полной жизнью, друзья. Продаем слово информационной редакции. Андрей Зайцев, Дарина Шарова. Хорошего дня. Пока. Oh, oh, oh, oh,